всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый проект в котором ты при регистрации получишь бонус 028 usdt сейчас я вам расскажу как их получить и как говорит служба поддержки с которой я общался эти деньги можно сразу же вывести на свой кошелек если интересно давайте сейчас я покажу как здесь зарегистрироваться и мы сделаем первый вывод с данного проекта переходим по ссылке в описании к данному видео прописываем здесь электронную почту здесь номер телефона там где плюс один вы можете выбрать страну здесь все страны мира предоставлены далее выбрали страну прописали номер телефона третье поле придумываем пароль четвертое поле подтверждаем пароль и нажимаем кнопочку зарегистрироваться далее попадаем в вот такой вот кабинет здесь можно инвестировать и также можно зарабатывать без вложения идем вот на главную страницу и здесь вот есть сундук у нас нажимаем на сундук нажимаем вот сюда я уже получил и здесь когда вы ежедневно будете заходить Вы здесь будете зарабатывать бонусы в виде долларов И вот первый день, когда я зарегистрировался То есть сегодня зашел сюда И мне на баланс вот капнуло вот Я нажал зеленую кнопочку 0.28 USDT Ежедневно будем заходить каждый день И на третий день нам выпадет 0.88 USDT на седьмой день это будет уже 2 доллара. На 15 день это уже будет 4 доллара. И на тридцатый день почти 10 долларов. Интересный такой проект. Также здесь есть инвестиции. Вот, от 5 долларов до 300 долларов. На день можно инвестировать под 2,6%. Ну и так далее. Под 2,8%. Здесь уже минимальный депозит 300 долларов под 31 процент минимальный депозит 1000 долларов ну и так далее здесь вот предоставлены тарифные планы также здесь есть рулет как колесо здесь вам дадут один спин если вы пригласите 10 партнеров и они сделают депозит и здесь тогда мы получаем один спин и мы можем выиграть максимальный приз 888 долларов Здесь будут ва ваши партнеры. Партнерская программа на 3 уровня. Первый уровень 3%, второй уровень 2% и третий уровень 1%. Давайте сейчас перейдем на главную страницу и выведем вот эти 0.28 USDT. Нажимаю кнопочку Wiesdrow. Здесь нам нужно указать кошелечек. Нажимаем вот на кошелек и сюда мы прописываем кошелек, на который мы хотим получать выплаты. В моем случае это будет TronLink кошелек. USDT выбираю здесь. Получить. Копирую кошелек. Вставляю. И нажимаю эту. Добавить кошелек. Итак, все успешно. И здесь вот инструкция. Прописано все на китайском. Возвращаемся назад, опять нажимаю вывести. Здесь прописываю сумму 0.28, вот на балансе 0.28 USDT. Выбираю кошелек, на который буду выводить и нажимаю Confirm. Итак, я продолжаю данное видео, пообщался с поддержкой. Минимальный вывод с данного проекта 5 долларов. И эти 0.28 центов это бонусные, они также будут включены в выплату. Также вот вы можете зарегистрироваться на данном проекте. К примеру, зайти 3 дня, сделать сюда инвестицию минимальную на 5 долларов, пройдет день и вывести отсюда получается чуть больше доллара сверху чистой прибыли. Давайте сейчас проверим данный сайт на платежеспособность. Я сюда сделаю инвестицию. Пройдет один день, я сниму, покажу вам все на видео, а дальше принимать решение вам. Инвестировать сюда, либо же пройти стороной данный проект. Итак, нажимаю кнопочку здесь депозит. Здесь мне нужно скопировать адрес кошелька и перевести сюда сумму, которую я хочу инвестировать. Будем инвестировать 10 долларов. Нажимаю здесь вот «сент». Ввожу адрес. Нажимаем здесь Next. Здесь я прописываю 10 USDT. Нажимаю Send. Нажимаю Single. Инвестировать. Don. Итак, смотрим. Деньги списались. Вот минус 10 долларов. Нажимаю здесь Submit. Итак, видим, мой баланс увеличился. Здесь вот э, показано, что я сделал инвестицию на 10 долларов. И теперь я могу здесь инвестировать. Перехожу вот на главную и выбираю вот первый тарифный план. Инвест нау. Здесь расписан процент. Э, и через 24 часа я смогу вывести свои деньги. Здесь я прописываю, сколько я хочу инвестировать. Будем инвестировать. 10-28 с бонусными. И нажимаю Invest Now. Так, мой депозит принят в обработку. Иду вот на главную. Смотрим. Вот я проинвестировал 10 долларов. 28 центов не инвестируется. Вот моя статистика: 10 долларов вот я их проинвестировал минус 10 давайте друзья продолжим данное видео уже завтра когда я здесь получу выплату Итак, прошел один день 24 часа если мы посмотрим детальнее вот мне за мой депозит начислили 026 USDT и теперь я могу вывести данный день нажимаю здесь виздро здесь выбираю способ оплаты свой кошелек Здесь я прописываю сумму 10.54 Здесь пароль и нажимаю Вывести средства Итак, видим Баланс обнулился Перейду на главную Видим, все по нулям И бонусные 28 центов тоже вывелись Открываю Вот свой Link. Идем сюда Ну еще не пришли Давайте сейчас поступит выплата и я продолжу данное видео. Как я говорил ранее, выплаты здесь инстантом, буквально занимают одну-две минуты. Вот открываю свой Tronlink. Вот она выплата, плюс 10 долларов 54 цента у меня уже на кошельке. Данный проект он платит, кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. На этом у меня все. Всем желаю больших заработков, всем хорошего дня и всем пока.